Здравствуйте, Анна! С прошедшими вас пасхальными праздниками сделала я расклады небольшие в виде триад для того, чтобы посмотреть ваши вопросы о работе. Итак, давайте смотреть. И первый вопрос будет такой. Почему начальница к вам плохо относится? Этот вопрос вы не задавали, его я решила добавить сама. Выпали карты четвертая дом, двадцать девятая дама и двадцать первая гора. В данной триаде четвертая карта дом говорит о чем-то личном, о чем-то частном. Следующая идет двадцать девятая карта дама. Это карта бланка и в данном случае это ваша карта бланка. То есть здесь идет личное отношение к вам. 21 первая карта «Гора» говорит о холодности, о трудности в общении и о всяких препятствиях в общении. Из всего этого я делаю вывод, что у вашей начальницы к вам есть личная неприязнь. Вы ей просто по какой-то причине не нравитесь или вообще без причин. Вот так бывает, что человек вроде бы ничего плохого не сделал, а вам он почему-то не нравится. Переходим ко второму вопросу, и он звучит так: останетесь ли вы работать на прежнем месте в сентябре 2020 года и до конца 2021 года? Здесь выпали 28 восьмая карта мужчина, вторая карта клевер и шестая карта тучи. Двадцать восьмая карта мужчина. Так же как и двадцать девятая карта женщина это карта бланка. И она указывает на какого-то мужчину. То есть, в этой ситуации какой-то мужчина будет играть очень важную роль. Также эта карта может говорить о качествах мужских, которые вам придется проявить на работе для того, чтобы там остаться. Проявить волю, характер. Силу даже, настойчивость и так далее. Вторая карта «Клевер» говорит об удаче. То есть удача будет на вашей стороне. Шестая карта «Тучи» говорит о неясности и неопределенности в данном вопросе. То есть до конца это неясно. Здесь я бы сказала, что все будет зависеть либо от какого-то мужчины, либо от качеств характера мужских, которые придется вам проявить. Но шансы у вас будут остаться на этой работе и довольно неплохие. Переходим к третьему вопросу и он звучит так. Что ждет вас на работе, если вы останетесь там работать в сентябре 2020 года? И выпали 32 карта «Луна». 36-я карта крест и пятая карта дерево. 32-я карта это прежде всего карта эмоциональности. Действительно, на работе будет очень много сильно эмоций, возможно, даже каких-то нервных срывов и даже депрессии. 36-я карта крест ⁇ карта также негативная, которая говорит о том, что будет очень тяжело, Придется этот крест нести и придется пройти все испытания, которые будут у вас на работе. Но дальше идет пятая карта дерева. Отличная карта, которая говорит о росте и развитии. Так как речь идет о работе, то здесь прежде всего может быть даже карьерный рост. Также пятая карта дерева говорит о стабильности. То есть, все, скорее всего, на работе наладится и все будет стабильно, стабилизируется. Переходим к четвертому вопросу, и он звучит так: будет ли ухудшение обстановки на работе, когда начальница вернется в сентябре 2020 года? Выпали восьмая карта гроб, 27-я карта письмо и четырнадцатая карта леса. Восьмая карта группа говорит прежде всего о пустоте, то есть ухудшения не будет, с этим пусто. Но будет много работы, скорее всего, с документами, так как выпала двадцать седьмая карта письмо. И будет много безоплатной работы, то есть вы работать будете, возможно будете задерживаться после работы, но вам за это платить не будут. Об этом говорит 14-я карта леса. Это карта, которая говорит о том, что будут какие-то действия, будет какая-то работа, но она будет без оплаты. Также леса может говорить о каком-то хитрости, обмане и коварстве. Вас могут в чем-то обмануть то есть пообещать зарплату дать, пообещать какую-то премию. Но обмануть вас. Переходим к пятому вопросу. И он звучит так. Будет ли ухудшение по зарплате? Здесь выпали 26-я карта книга, 28-я карта мужчина и 6 карта тучи. 26 шестая карта книга говорит о какой-то информации, о ее получении. И о какой-то тайне, которая раскроется. Дальше идет опять же 28-я карта Бланка. Это мужчина какой-то, который, скорее всего, эту информацию и сообщит. Возможно, пройдет какой-то слушок о том, что будут урезать зарплату. Эти слухи этот мужчина и будет разносить. Но все это на самом деле... Все будет неясно и неопределенно по шестой карте Тучи. Также шестая карта Тучи может говорить о временных неприятностях, которые очень быстро проходят. То есть зарплату могут действительно понизить, но в связи с какой-то экстренной ситуацией и ненадолго. Переходим к шестому вопросу: уволят ли или сократят с работы? Выпали двадцать первая карта гора, 28 восьмая карта мужчина и 32 карта луна. 21 первая карта гора может говорить о каких-то проблемах, трудностях, задержках и остановках какой-то ситуации. 28 восьмая карта мужчина опять же указывает на какого-то мужчину, либо же на проявление мужских качеств характера. 32-я карта Луна говорит о эмоциональности, о том, что ситуация может выглядеть не такой, какая есть на самом деле. Что-то вы не видите или видите не так, как есть. Из всего этого я делаю вывод, что проблемы и трудности в связи с увольнением могут возникнуть. Этот вопрос может решать какой-то мужчина, либо опять же придется вам проявить мужские качества характера для того, чтобы вас не уволили. Будет очень эмоционально это все происходить, но прямого увольнения по этим картам я не вижу. Седьмой вопрос. Повысят ли зарплату? Выпали 31-я карта Солнце, 4 карта Дом и вторая карта Клевер. Все карты выпали положительные. 31-я карта Солнце вообще самая лучшая в колоде. Она говорит об удаче, об успехе, о счастье. Может говорить о карьерном росте и о хорошем положении в обществе. Четвертая карта Дом говорит о стабильности. Вторая карта Клевер говорит о шансе, о удаче и о чем-то маленьком. Поэтому здесь я бы сказала, что повышение однозначно будет, но оно будет не таким, как вам хотелось бы. Будет добавление зарплаты, но по Клеверу оно будет очень маленьким. Также «Клевер» может говорить о единоразовой выплате. Например, вам выдадут какую-то премию за хорошую работу. Вас выделят в неком коллективе и по карте «Солнце» вы добьетесь успеха. Вас пошрят за вашу работу. Переходим к следующему вопросу. Это у нас уже восьмой вопрос. «Переведут ли вас в другой отдел?» Выпали 34-я карта рыбы, 33 карта ключ и 4-я карта дом. 34-я карта рыбы прежде всего говорит о чем-то материальном, о деньгах. 33-я карта ключ говорит о решении какого-то вопроса, нахождении выхода из ситуации. Кстати, очень часто это сочетание у меня показывает, как деньгами решить вопрос то есть дать взятки если у вас такое практикуется что для того чтобы пойти на повышение получить какую-то должность нужно дать кому-то деньги заплатить то это решаемо то есть с помощью денег вас могут перевести в другой отдел но следующий идет четвертая карта дом которая говорит о стабильности Поэтому я бы сказала, что все останется так, как есть. Вы останетесь на своем месте и никуда вас не переведут. Все будет стабильно. Переходим к девятому вопросу. Стоит ли искать работу из-за отношения начальницы? Выпали семнадцатая карта Аисты, двадцать вторая карта развилка и девятнадцатая карта башня. Семнадцатая карта Аисты. Прежде всего, говорит о переменах. И, как правило, эти перемены в лучшую сторону. И эти перемены начнутся у вас на работе. 22-я карта развилка говорит о выборе, который вам предстоит сделать. По поводу чего? По поводу искать работу или нет. Об этом говорит 19 карта башня. Здесь карты не дали четкого совета вам, искать новую работу или нет. Они возложили этот выбор на вас. То есть, если захотите, ищите. Если нет, оставайтесь работать на прежнем месте. Десятый вопрос. Стоит ли искать работу получше? Выпали 27-я карта Письмо, 33-я карта Ключ и 13-я карта Ребенок. 27 карта письмо говорит о каких-то документах. В данном случае о заявлении на расчет, об увольнении. То есть вы можете хоть сейчас писать заявление и увольняться. 33-я карта ключ говорит о том, что все в ваших руках. У вас есть ключ к решению данной ситуации. Вы найдете новую работу и решите эту проблему. Об этом говорит также тринадцатая карта ребенок. Ребенок это всегда что-то новое, что появится в вашей жизни. То, чего раньше никогда не было, то есть новая работа. Одиннадцатый вопрос. Как избежать неприятностей на работе? Выпали двадцать восьмая карта мужчина, тринадцатая карта ребенок и шестнадцатая карта звезды. Двадцать восьмая карта мужчина, как я уже говорила, это проявление мужских качеств характера, силы, напора, воли, настойчивости и так далее. Но за ней идет тринадцатая карта ребенок, а ребенок это что-то маленькое, мало, поэтому в данной ситуации наоборот, нужно не проявлять мужские качества характера. То есть не быть настойчивой, не быть волевой, не быть напористой, сидеть тихо как мышка. Шестнадцатая карта звезды это высшие силы, мироздание. Поэтому здесь нужно надеяться просто на Бога, если вы в него верите, на высшие силы какие-то и на саму судьбу, которая будет к вам благосклонна. Следующий вопрос, 12. -й. Есть ли враги, которых вы считаете своими друзьями? Здесь выпали 24-я карта сердца, 6-я карта тучи и вторая карта клевер. У вас каких-то явных врагов нет, так как не выпало здесь ни лесы, ни змеи. 24-я карта сердца говорит о любви, то есть на работе вас коллектив любит. Также сердце может говорить о любых эмоциях, как позитивных, так и негативных. Но на работе случается всякое. Шестая карта тучи может говорить о каких-то временных неприятностях. Может быть кто-то что-то не то сказал, не то сделал. Это бывает на любой работе. Вторая карта «Клевер» говорит о маленьком каком-то семейном счастье. В данном случае коллектив – это такая маленькая семья. То есть, бывает в коллективе разные, но каких-то конкретных врагов, которые питают к вам ненависть, здесь нет. И последний вопрос, тринадцатый. Стоит ли просить повышения по зарплате? Выпали 28-я карта мужчина. Первая карта всадник и шестая карта тучи. И снова здесь у нас 28-я карта мужчина. Вы уже, наверное, запомните, что это проявление мужских качеств, характер и настойчивости. Первая карта всадник это активность, какие-то активные действия. А вот шестая это неясность и неопределенность. Я бы сказала, что сейчас активничать, что-то требовать, просить, настаивать не стоит. Сейчас время не подходящее, и об этом нам говорит шестая карта тучи. Когда надвигается на улице гроза, вы ничего сделать не можете. Нужно просто пересидеть и перетерпеть, переждать, и снова наступит хорошая погода и Выглянет солнце. Так и вам. Сейчас не время. Нужно просто пересидеть, переждать и подождать благополучного момента. Или подходящего момента. К тому же по предыдущим картам мы там видели, что зарплату вам повысят. Хотя и не намного. На этом я трактовку заканчиваю. Если будут вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу.